Здравствуйте, дорогие! Сегодня захотелось поделиться немножечко с вами собой. Оказывается, не только мои медитации, но и какие-то мои философские рассуждения. Или просто моё, мои какие-то, знаете, откровения про меня, они тоже кому-то важны и нравятся. Вот, я немножечко сегодня с гипсом. Кстати, это мой первый гипс в моей жизни. Вот, и как раз это про мою жизнь чем я хотела поделиться. Я очень осторожная, я такой девочкой всегда. Ну, ну, ладно, давайте про гипс, раз уж с него начала. А, я много говорю сейчас об авторстве жизни, да, вот. И этот гипс он еще не раскрыл, да, почему почему он случился. У меня впереди 4 или 6 недель с ним. Я думаю, у меня будет очень, очень много духовного роста. Но личностного даже не сомневаюсь. Я... Ну, очень много занимаюсь и продолжу. Могу сказать, что сейчас я изучаю два языка. Не то, что я так успешно изучаю, это французский и английский. Просто, просто это, это факт. Я изучаю четыре дня в неделю восточные танцы, здоровое питание, что мне действительно очень важно и уже дает результаты. Фейсфитнес, ну вот единственный фитнес. я не смогу заниматься одной рукой, хотя, может быть, что-то попробую. Восточные танцы я обязательно продолжу, там достаточно стоять и управлять своим телом. Для меня это, наверное, сейчас самое актуальное такое женское занятие для всего. Но не буду тоже на этом останавливаться, а то забуду о чем хотела сказать. Вот, ну прежде всего вот по поводу гипса. И моего авторства скажу точно, в тот, что в тот момент мне нужно было пойти с подругой. А случилось это никак не на улице, а в очень таком престижном фитнес-центре, где есть все разные спа-зоны спа и так далее. И мы очень хорошо провели время. Чего там только нет, если честно. Соляная пещера и какая-то водяная кровать, массаж. Ну, в общем, все. И даже бассейн с морской водой. Вот. И у меня были такие вот тапочки, которые там выдают. И уже идя к феном, чтобы высушиться, но ну, мне было жарко, там всякие банные тоже комплекс. А я подскользнулась и подставила свою правую руку. А да, но в тот момент я не хотела... Очень идти мне подруге очень нужно было сходить в торговый центр, но ну, там за своим делом, который был рядом, я говорю, я так не хочу в центр, там много людей, не хочу вот в пандемию с людьми, не хочу, не хочу. Я говорю, давай я тебя здесь подожду, ты сходишь. И на самом деле так и получилось. Она ушла, она мне там оказывали первую помощь, я ее подождала. Но это вот самое первое, что приходит в голову. Вот, поэтому с мыслями... У меня в последнее время очень легко все сбывается. Возможно, стали сильные... Я стала сильная, сильна моя вера. Но как-то так получилось. Я думаю, что еще много будет инсайтов вот в связи с этой с моей ситуацией. Я, ну, так или иначе, себя благодарю, что это произошло. Да, это немного трэш. Вот, к чему-то чему меня это научит... Буду, буду учиться левой рукой много чего делать. Вот Понятно, что я тоже пройду через какие-то моменты, через которые всегда проходит а, человек, который чем-то ограничен. А, в частности, это гнев. А, кстати, вот тоже запишу себе для исследования, на, на каких это днях проходит. А все остальное, ну, знаете, если честно, я давно вот с ограниченными возможностями живу. И прохожу это, и учу других, и помогаю, да, развиваюсь сейчас как он, как психолог, что жизнь уже не будет той, поэтому для меня, если честно, это легко, вот, быть какой-то ограниченной, то есть я привыкла к этому, и вообще много поржала, <смех> посмея, ну, поплакала своевременно, поплакать нужно, как бы пожалела себя там, пока сидела, ждала, и это очень хорошо, потому что травма есть травма, в данном случае физическая травма это также шок и стресс и слезы это отлично выводит стресс, да, стресс, гормон стресс, вот это отлично если еще поплачу то с удовольствием пока, пока мне что-то все веселое пошло, и уже когда совсем я пришла домой, наконец-то я вспомнила вот это, вообще когда падают люди это всегда смешно, но я посмеялась над собой, вот но не об этом я хотела сказать. Я хотела рассказать, что в последнее время сталкивалась с таким интересным мнением, а сейчас меня как будто озарила. Да, вот эта ситуация озарила, и я стала уверенным, уверенной в своем ощущении, в своем видении, в своем мнении. Это не про то, что там вам навязать свое мнение, нет, просто про то, что поделиться. Вот столкнулась с двумя такими конкретными ну, примерами. Оба это примеры были психологи. Один мой хороший знакомый, Евгений, психолог, телесно-ориентированная терапия и шаман. И как я с ним встречалась в лес на вот, какое-то волшебное действие, ну не так давно, может быть месяц назад, и он очень часто на своих там всяких таких тематических вещах шаманских, помогает. Ну, там есть разные варианты, сейчас не будем на этом останавливаться. Я не такой большой знаток общения с духами. Вот. И он говорит, что он видит, ну, и как-то помогает, что, собственно, проработать. Я его послушала. Он сказал, что увидел у меня ну, не то, что вот нежелание жить или жизненной энергию нет, что вот состояние такой старухи. Ну, типа у меня, ему показалось, что вот у меня рост поменьше стал, да, я сначала ну, стала не принимать, потому что очень была в ресурсе, уверена. такая говорю, слушай, ну, мне нравится это состояние, я просто кайфую, я живу как хочу. Ну, думаю, ладно, попринимаю, Ну, почему бы нет, почему бы не принять, что приходит. Я приняла, что-то там проработала, пооткрывала в себе, там как-то ветры дули с разных сторон, ну, как-то так пооткрывала в себе там такую женщину вот, как-то приняла, но у меня что-то вот такое осталось, а все равно его какой-то взгляд, его мнение, что вот это так, что надо жить, что я еще такая женщина интересная, и, и даже он что-то про какие-то ограничения, что 15 лет не осталось, 15 лет осталось быть женщиной, но он не в таком негативе это говорил, а в плане, что еще 15 лет, ты активная, ты бы могла там радовать мужчин, и все в таком духе а не в таком состоянии типа быть. А потом я также была на одной лекции хорошего тоже психолога, у которого я и курсы проходила, да. Так, чешется. Вот. А надо купить подставку для телефона, потому что на руку и тяжеловато. И, короче говоря, она тоже про старуху. Ну, там у нее было про коучинг, про цели, а что такое коучинг, да, это всегда что-то такое вот социумное, дома, деньги, планы, машины, яхты, ну вот как-то все вот к этому. И действительно есть такие теории, что должна быть цель, ради этого вот живешь, да, вот все такое прочее, не затухаешь. Вот, но на самом деле цели могут быть разные, они могут быть социумные, но они могут быть и цели про, про бытие, там, стать таким-то, да стать добрым, стать сострадательным, достать да каким угодно, да, стать смелым. Это же тоже цели. И она привела такой пример, но ей нужно было вот какой-то пример вовлечения, да, но то, о чем мы говорили, пример, как ей рассказали, рассказал какой-то тоже знакомый, видимо, психолог, как в какой-то квартире в Москве, в центре, ну, возможно, он снимал комнату, и там жила одна старушка. И вот он рассказывает, как эта самая старушка вышла на кухню и сварила себе щи или борщик в такой маленькой кружечке, ну, наверное, алюминиевой. И она привела этот пример как какое-то такое ограничение в жизни. да, Что вот такая старушка живет одна, и она варит в кружке, потому что больше некому варить, и ей достаточно этой кружки. вот. Но я тоже думаю, блин, а мне нравится этот пример, как, знаете, сколько людей я встречала, ну, сложности есть разные в семье. И как они устают вот это все для других делать, и как они вообще радуются, когда, ну, вот далеко ходить не надо, соседка по даче, да, у меня замечательная женщина, семья вырастила, прекрасных детей, и они помогают. И вот она живет без мужа все лето там на выходные, ну, уже она за 70, да может быть, даже под 80, она говорит, я так счастлива, я ем, что хочу, я ну, выходные для меня просто ужасно, она там готовит, убирает, не знаю, все, ну, и она счастлива одна. И поэтому вот пример этой старушки, вы знаете, это мечта многих э, женщин, а может быть, даже мужчин, то есть она никому ничего не должна, она себе варит сколько хочет, да, я вот в этом тоже увидела, то есть я... Не согласилась но как-то неудобно я стала копать ну, наверное действительно надо вот больше влиять что-то делать да и, и потом третий пример гуляла я по олейке а, там у нас вот где я живу в чертаново погуляла посидела и на лавочке не в, не в плане волос посидела. волосы у меня 20 лет кстати появляется появляются и я свернула там, где мой сыночек учился в школе, любимая такая школа, замечательная у него первая учительница. Там много каких-то площадок уже в школе сделали. Ну, видно, для маленьких деток, может быть, первоклассников, там раньше не было этой площадки, уже внутри, за забором. И там сидит одна женщина». Да, и я вот увидела, как ей хорошо, да кто-то бы увидел, такая одинокая женщина, вечером что-то там сидит на детской площадке, а на той площадке никого не было на самом деле, вот на таких активных площадках, которые вдоль аллеи, там дети тусовались даже вечером там, с родителями, да. а на этой площадке, ну она как-то вот за школы, и поэтому можно было там одной посидеть, и я поняла, что она хотела одна посидеть, она вышла погулять, понимаете, я на нее посмотрела и мне тоже так это понравилось. И вот сегодня я тоже посмотрела на какие-то другие достижения, что чего-то я не сделала. Вот, может быть, раньше мечтала книгу написать, и какие-то главы у меня были, а сейчас, ну, они до сих пор у меня сохранились, да, в облаке. Я, ну, мне кажется, что вот уже это настолько не актуально не нужно, вот и. Иногда я думаю, что я так мало делаю за целый день вот, в последнее время. Такого, что-то такого, знаете, грандиозного, да. вот Но в то же время я настолько живу для себя. И если люди считают и оценивают, что это состояние старухи, честно говоря, мне все равно. Мне все равно, потому что это состояние, оно такое вот кайфовое, когда... Ты делаешь то, что тебе хочется, получаешь удовольствие, хочется делиться, делишься, хочешь творчеством заниматься, хочешь отдыхать, хочешь там ну, действительно поправлять свое здоровье, этому уделяешь время. И, наверное, и вот в чем мой вывод, что это, знаете, те же самые какие-то социумные стереотипы и штампы. Но вот это вот не стареть, не быть старухой, это то же самое, как... И семейная жизнь, он такой навязанный стереотип, навязанный он традиционно, потому что семья это был способ выжить, способ размножаться, способ сохранить нацию. Да? Вот. Потом, когда все стало гораздо проще, появились там антибиотики или что-то, ну, проще выздоравливать, хотя по сегодняшнему дню этого не скажешь. Семья также была удобна в политике, это более такой управляемый, управляемый механизм, когда есть семья, поскольку там есть зависимость, ответственность за детей, и люди, которые семейные, они более управляемые, они будут поддерживать политику, лишь бы им вот хорошо, спокойно, стабильно жилось. Вот. И когда я встретила где-то лет 15, наверное, назад, ну, может, 14, такое мнение одного духовного мастера, я сама с ним была не знакома. это мой друг из личностного роста. Мы иногда долго поддерживали отношения после нашей, там, после нашей лидерской программы. Многие ребята пооткрывали свой бизнес, девчонки вышли замуж. В общем, ничего плохого не могу вспомнить. Я тоже развивалась. После этого начала духовным, духовными практиками, женскими практиками заниматься. Вот. До этого я, конечно, много ходила к психологам, чтобы развестись из своих таких вот токсичных браков со всякими рукоприкладствами и так далее, потом был личностный рост вот с ребятами общалась, один ездил куда-то в лес, там жил вот такой вот развитый мастер что он там делал, я не знаю, и массажи, и йоги, и, ну вот. И у него были такие взгляды, что семья это все навязано, семья никакая не нужна. Он просто встречался с женщинами для удовольствия, да, со стороны, кажется, вот какой то такое. И у него еще было, что он не помогал своей матери, говорил, что все, что с ней происходит, как-то так, может быть, помогал, но не поддерживал вот ее жертву, вот так вот. А, это вот ее, ей нужно это прожить. И я тогда думаю, фу какой мастер, какие у него взгляды. Я, я бы к такому не поехала. Вот. А еще люди к нему ездят, и постоянно там где-то он в лесу жил. А потом, спустя годы, я поняла, и я увидела, да, что сейчас есть такие движения, да, вот кто хочет жить для себя там. Чайлд, по-моему, называется. Вот. Или еще что-то, что действительно, не обязательно вот что-то должно быть такое, что передается, ну пусть даже э, нашими родителями, вот какое-то наставление, какие-то социумные. Действительно у каждого свой путь, да, и, и это не обязательно там рождения или семья, вот, это не обязательно какие-то материальные достижения. И э, еще такое подтверждение нашла тоже от очень интересного человека, художницы, но ну, я так понимаю, что тоже она слушает мои медитации, и она поделилась, что, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, у нее тоже что-то с рукой случилось, но не сломала, как я. Интересно, Интересный факт, что этим летом она жила очень скромными, как-то красиво на слово, так он написал, средствами в уединении, где-то вот на природе. И вот это провождения настолько ее творческий, вырос такой творческий подъем, там, ну, что-то вот прекрасное воспоминание. У меня то же самое. У меня был на даче период, что у меня закончились деньги. И я вот доедала, что-то у меня есть, какие-то фрукты, овощи. Ну, правда, то есть какие-то деньги были, я что-то купила себе там белковое, что мне было важно, яйца, творог, сметану, я не помню. Вот, я могла, естественно, обратиться с деньгами, там, магазины, карточка, да, но ну, у меня есть у кого, кому помочь, обо мне забот заботятся, дети, да. Но мне захотелось вот так пожить. И я до сих пор помню вот вкус этой жареной картошки. Я вообще картошку мало ем. Я очень много уделяла фитнесу в свое время, много лет подряд, да, и все время эти всякие белковые ограничения и так далее. И картошку, картошку мы не ели много лет какой-то был запрещенный. Вот И до сих пор для меня картошка очень вкусная. И я ее пожарила, я так мелко порезала, ее мало оставалось. И я вот до сих пор помню вкус этих таких тоненьких квадратиков. Вот знаете, это что-то необыкновенное. И меня вообще вот там прикалывало, что я какие-то ведра ношу. Ну, у нас не совсем благоустроена дача. За водой хожу. Ну, хотя вода иногда мне помогали. Приносить. Но бывало, что я сама, вот знаете, это настолько как-то, какие-то такие вот э, проблемы возникали, именно что физически что-то там надо было делать. Вот. Ну, я в меру, конечно, со свои, своих возможностей, да, физических делала. еще я там ходила на качели, качалась. Это, это вообще просто моя любовь. Я там настолько кайфовала. Я не знаю, сколько я качалась, но 40 минут, а может час, я вставала, у меня голова кружилась. Но для меня качели, это просто такая кайфовая медитация, у меня столько там мыслей, каких-то меч, каких-то написанных романов в голове в это время. Это это просто не передать. Какой же это кайф? Да, это реально вот просто ничего не делать, ну, это ничего не приносит, это там не физические упражнения, там бицепсы, трицепсы. Это вот просто. Это просто побыть с собой и побыть вот и в состоянии медитации, вот альфа-волн, и отключиться вообще от всего, это, ну, вот, и я также вот вспоминаю это время, именно то, что у меня были какие-то а, а, ограничения, и я еще подумала, вот если бы мне закончилась, закончится эта еда, чтобы я тогда стала делать, я думаю, уже грибы пошли, я пошла бы там грибы собрала, вот, и еще там что-то, и а получается, не настолько вообще эти мысли радовали, вы не представляете. Что как будто бы я жила как каким-то таким естественным, естественными способами, да? ну, На самом деле, еды мне очень много оставалось, даже, так, так, даже тогда, в общем, ну, я старалась ее, конечно, отдать. То есть, все вот мои летние путешествия, они сопровождали почему-то огромным количеством еды, что она мне оставалась. Вот, я ее где, где могла раздавала, и в Крыму тоже оставалось много, но не, несмотря на то. То есть, получается, знаете, вроде с, с одной стороны было, были какие-то рамки ограничения, а с другой стороны было изобилие, то есть я все равно чувствовала изобилие. Это вот как передать, даже не знаю. Очень круто. И э, я вспоминаю карту Оша, это 19 старшая арка. Я сейчас в отдельном видео не смогу просто сейчас показать, сделаю. Вот, и она мне всегда нравилась. И я прям прочитаю про нее, Она про старца, про старость и про ту благость, да, про тот вообще ресурс, который может быть, что это за ресурс. Вот я прям в отдельном видео, ну или соединю, вот это вот зачитаю. Это как раз вот о том, что возрождение какой-то детской невинности, да. Но это немножечко не та невинность, которая в детстве. Это именно невинность благодаря опыту и мудрости. Это а, возможность наслаждаться моментом и видеть во всем что-то такое интересное, прекрасное и возможность остановиться и, знаете, быть здесь и сейчас. Это настолько круто. И если это называется старости или это состояние старухи или старика слушайте мне это нравится я считаю это просто какой-то вот а, стереотип что что это что-то плохое что надо вечно куда-то гнаться дрейф дрейфовать ну, знаю, быть в каком-то драйве знаете а быть в этом состоянии не значит что сидеть дома никуда не ходить вот не знаю я, я например, в прошлые выходные ходила на встречу знакомств, хотя, кстати, меня дети никуда не выпускают, это впервые в моей жизни я это сделала, Но мне было интересно посмотреть, что это такое. После этого я познакомилась с девочками, пошли с ними в ресторан танцевала, я, я так танцевала, в общем, меня даже на видео снимали, я там солировала рок-н-ролл. Вот, поэтому я считаю, та старушка-то, несмотря на свою инвалидность и Надеюсь, что мой гипс не помешает мне, хотя, конечно, придется сбежать из дома, потому что меня не отпустят. Пойти на замечательный концерт Светланы певицы, где будет что-то необыкновенное, флейта и э, какие-то вот такие интересные истории про буддизм. Кто хочет, это 25 числа будет присоединяйтесь в Москве со мной. Вот и ну как-то вот я с вами поделилась чем-то таким. Может быть, это он немногим актуально, но, тем не менее, кому-то пригодится, кому-то и моя болтовня тоже нужна. Я вас очень люблю, благодарю. Я рада, что еще одна рука у меня свободна. И я могу снимать такие видео. Люблю всех. Всем пока. Сердечки из моего сердца. С любовью, Юлия Сагайпис. Дорогие, я вот как обещала в продолжении этого видео... Показываем карты вот это невинности, а это просто я вот сегодня вытащила, это девятка. А, радуги, зрелость, я не помню второй, это, что означает радуга, если честно, не разбираюсь второй, вот это единственная колода Оша, которой я пользуюсь, но она отличается от других. Ну зрелость это зрелость, это, это понятно, значит это про меня сегодня. Так, а вот эта замечательная карта, ну, тут даже не передать, а вот это, он смотрит на богомолы, не знаю, у меня такие слезы, радость, посмотрите, как он радуется, это, это, просто, просто, непередаваемо, дорогие. И тут Сакура, и вот его волосы, и, не знаю, он смотрит на богомолы, радуется, я, я даже не знаю, что, что еще вот можно сказать. Я сейчас, а, сейчас так... О, попробую. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно, больно, больно держу. А Дзен говорит, что если вы отбрасываете знания, Простите, что рука трясется. Это я уже здоровая держу. Если вы отбрасываете знания, и все, что заключено в этом знании, свою имя, личность. Все. Потому что это было дано вам другими. Если вы отбросите все, что было дано вам другими, ваше бытие будет обладать совершенно другим качеством ⁇ невинностью. Это будет распятие личности и воскрешение вашей невинности. Вы снова станете ребенком вновь рожденным. Старик, изображенный на этой карте, излучает в мир радость. Подобную детской его окружает чувство благоволения. Он чувствует себя как дома, с самим собой и с тем, что ему принесла жизнь. Кажется, что он играет, общается с богомолом, который сидит у него на пальце. Как если бы они были лучшими друзьями? Каскад розовых цветов. Окружающие его олицетворяют время освобождения, расслабленности и свежести. Они есть ответ на его присутствие, отражение его собственных качеств. Невинность которая приходит из глубокого опыта жизни, похожа на детскую, но она не детская. Невинность детей прекрасна, но невежественна. Она сменится недоверием и сомнением по мере того, как ребенок будет расти и узнавать, что мир может быть опасным и пугающим. Но невинность полностью прожитой жизни обладает качеством мудрости и принятием вечно изменяющегося чуда жизни. И вы знаете, вот это вот про чудо. Если старость это про чудо, то ну, я просто счастлива быть старой или быть старухой, или быть в образе старухой. И как раз вот то, что про детей написано, что их вот невинность будет сменяться недоверием и сомнением по мере того, как ребенок будет расти. Это как раз то, с чем я как психолог очень часто. И только я, все психологи работают. Поэтому, не знаю, состояние старухи, это тоже не знаю, это счастье. Это счастье. Это благословение и ну, это мое мнение, да, вот, но ну, оно как бы такое, может быть, сейчас кому-то оно, кому-то оно не в тему, но вот я поделилась с собой, с любовью для вас еще раз, Юлия Сагайтис.